Настенные цветочницы. Обновление коллекции от фабрики интерьерной ковки. Дизайн в виде мышат, котят и птичек. Диаметр колец для цветочных горшков составляет 12 см. Легкий в монтаже, эксклюзивный дизайн и недорогая цена. Покраска в черный или цветной вариант. Добавим подоконная серия подставок по цветы, тоже выполненных в дизайне мышек. В ассортименте более 30 моделей новинок. Оформляйте заказы на сайте фабрикаковки.ру и подписывайтесь на наш канал на YouTube и узнавайте о самых последних новинках.